Сегодня мы будем говорить о Шенграбинском сражении и о том, как участвуют в нем любимые герои льва Толстого. В этом сражении Толстой показывает несколько персонажей. Это Николай Ростов, это князь Андрей Балконский, который мечтает о своем Тулоне, слово из жизни Наполеона, из биографии Наполеона. И в данном случае речь идет о том, что князь Андрей мечтает о славе и думает, в чем же выразится его Тулон. Кроме того, автор изображает также князя Багратиона, который находится как бы над сражением и в роли наблюдателя, почти не отдающего приказаний. Ну и кроме того, мы видим также капитана Тушина, маленького человека и большого героя Шенграбинского сражения, который, которому приходится принять решение самому, посоветовавшись со своим фельдфебелем Захарченков и он тем самым помогает русским отступить и таким образом выиграть время. И, наконец, наш герой, о котором мы будем говорить сейчас, Николай Ростов. И эпизод, который мне, на который мне хочется обратить внимание читателя, это эпизод, когда Ростов показывает себя не с лучшей стороны – он думает, что вот сейчас он наконец примет участие в военных действиях, сейчас начнется все самое важное в его жизни. И когда он думает об этом, неожиданно он оказывается, он выбивается вперед, выбивается из своей группы тех, с кем он ехал, а движется он на лошади и оказывается внезапно среди французов. И вот Толстой гениально рисует переживания Николая Ростова, его эмоциональное состояние. Как Ростов мучается мыслью о том, что же с ним будет, как он боится погибнуть и как он спасает свою жизнь. И Толстой замечательно показывает естественные переживания молодого человека – которого заботит, останется ли он в живых. И для Ростова Толстой выражает это прежде всего в приеме риторического вопроса, когда Ростов думает, неужели ему суждено погибнуть, мне, которого так любят все, думают Ростов. То есть вот это всеобщая любовь, которая царила в семье Ростовых, в которой он был окружен с детства, она помогает Ростову не погибнуть, потому что он сознает свою значимость как личности, он понимает, что такому нельзя погибнуть, его слишком любят все. Вот это ради семьи, это он спасает себя ради тех близких, о которых он вспоминает в момент этого сражения. И он пытается бежать, когда он понимает, что он окружен французами, и сейчас буквально там через несколько мгновений он попадет в плен, он бежит. И вот этот момент тоже очень интересно изображает Толстой. Он показывает, что Николай Ростов сравнивается Толстым с Зайцем, который бежит от гонящихся за ним собак, собак и спасается, бежит в кустах, где, находит, где уже находятся русские стрелки. Таким образом, Толстой очень живо и естественно рисует Ростова в его вот этом Шинграбинском бою. Ростов был ранен в руку, и он тащит, несет бережно эту свою руку, прижимая к себе, потому что ему надо спастись, и вот это очень реалистично изображенный момент, который приходится испытать Николай Ростов. Ну и почему же Толстой сравнивает Ростова с зайцем, бегущим от собак? А все очень просто. Дело в том, что у Толстого в его романе «Война и мир» часто встречаются уподобления людей животных Например, белочки Беличьи в губе уподоблена маленькая княгиня соня сравнивается с кошечкой а николай Ростов зайцев таким образом получается что эти герои они у толстого показаны вот эти сопоставления с животными они не совсем одобрительные с точки зрения толстого то есть это некое как бы снижение героя, который лишается человеческих черт, а приобретает какие-то звериные такие вот черты. Но это не какое-то осуждение, а это вот естественно Толстой показывает, дает понять читателю, что на это надо обратить внимание, что вот в данный момент герой проявляет не самые, может быть, лучшие свои качества. Но Толстой нисколько не осуждает ростова он просто показывает молодого человека который еще не уверен в себе который пытается только он встает на путь военного человека, он еще не все умеет. И ему предстоит еще научиться и стать вот этим военным, которым он хотел быть. И показывает Толстой это невероятно талантливо вот в этом маленьком эпизоде, о котором мы только что сказали.